Вы тоже в курсе, да? Что здесь проходит да, да, или... да, В 2016 году в городе Тула у свидетелей Иеговы прямо в их здании во время собрания нашли экстремистскую литературу. Это оперативная съемка. Давайте как раз ее обсудим и подробно разберем. Здесь один комментатор написал, что то, что здесь происходит, это цирк. Ну что ж. Цирк нам нравится, цирковые представления мы любим. Весь 16 и 17 год свидетели Иеговы жалуются на подбросы экстремистской литературы в их богослужебные здания, для того, чтобы обвинить их самих в экстремизме. Но свидетелей Иеговы никто не слушает, даже несмотря на то, что есть съемки с камер видеонаблюдения. На записях с камер наблюдения видно, что сотрудники рассредоточились по разным помещениям. Несколько человек вошли в зал на первом этаже, и двое из них в присутствии своих коллег достали из-под одежды запрещенную литературу и положили ее в стоящий рядом стол. На этот раз верующим из Севастополя и Балакова удалось пресечь попытку фальсификации доказательств, которые затем могли быть использованы против них. Власти необоснованно признали некоторые публикации свидетелей Еговы экстремистскими и внесли их в федеральный список экстремистских материалов. В избежание негативных последствий верующие уже давно убрали все публикации своих богослужебных зданий. В новостях эти съемки, конечно же, не показывали, а над свидетелями Еговы посмеивались. Последователи уверяют, все экстремистские брошюры и книги им просто подбрасывают. Наши верующие стали следовать решению судов и перестали использовать эти публикации в своих богослужебных зданиях, в своей религиозной деятельности, так правоохранители стали подбрасывать эти публикации в наши богослужебные здания и тем самым создавать иллюзию вот такой экстремистской деятельности. Кроме того, во всех собраниях свидетелей Еговы, на доске объявлений в России висел список экстремистских материалов, для того, чтобы каждый человек мог увидеть, что это за публикация, и уничтожить их не только в своих зданиях, в зданиях этих публикаций не было уже давно, но даже уничтожить их у себя дома. Вот он, список публикаций, включенных в федеральный список экстремистских материалов. Этот список постоянно пополнялся, чтобы все знали, какие публикации нужно уничтожить и ни в коем случае не использовать. Такой список висел в каждом собрании свидетелей Ягова. И оперативники как раз его показывают, за что им большое спасибо. Но давайте вернемся в Тулу, с чего мы начали. Дело в том, что в отношении этого случая свидетели Еговы тоже сказали, что был совершен подброс. Что пришли люди, оставили публикации и удалились. А потом оперативники сделали вид, что они их обнаружили. Давайте посмотрим это видео теперь. Вы тоже в курсе, да, что здесь проходит по в интернете я не нашел подробного разбора этого случая. Давайте попробуем разобраться вместе. Обратите внимание на вот этого мужчину с этим галстуком. Это оперативник. Он пришел, чтобы обнаружить эти публикации. Но пока он их как будто не видит. Свидетели Иеговы их пока не замечают, потому что вот этот мужчина... Который подбросил эти публикации Закрывает своим телом их от свидетелей Еговы Сейчас обратите внимание Он уйдет и никто его не остановит да, да, да, да, да, да, да, да. Вот заснеженные ботиночки уходят публикации пока никто не видит сейчас вот этот обзор открыт его надо быстренько заполнить людьми обратите внимание вот спинами стали все закрыли обзор никто никаких публикаций экстремистских пока не замечает смотри это что, это что такое? Это что такое? Наконец-то полосатый галстук заметил публикации, когда тот мужчина за снежными ботинками ушел далеко. Какая-то... Так, да. что это что у вас? Что это, что это у вас это такое? Подброс, это не это не не вопрос. подброс Это подпрос. Я уже не было Начинается цирк. Это, приносит, не надо. Не знаю ничего. Запишите, пожалуйста. Этого здесь не было, Я точно. Раз, не знаю. Это здесь, Я два человека. Где здесь да, два не мужчины сидело. А где эти мужчины, которые сидели? Здесь ведь действительно сидели мужчины. Где они сейчас? не Понятия не имею. Оперативник говорит, понятия не имею. Только что этого мужчину как раз отпустили. Простите, у меня зафиксировано на камере, что здесь ничего не было. Здесь сидело два человека. Где? Мы зафиксируем, ладно. Публикации красиво разложены, идет видеосъемка, экстремизм доказан. Теперь все это собрание будет ликвидировано, распущено, а здание отойдет в пользу государства. Удобно, правда ведь? теперь давайте будем максимально внимательны мы будем смотреть и слушать еще раз дело в том что самое интересное происходит вот как раз в левом углу который мы сейчас посмотрим и послушаем о чем говорит полосатый галстук и заснеженные ботинки разговор у них очень дружеский и милый сходил, так скажем а потом, пожалуйста, вы, возможно, не услышали, я сам слушался очень много раз. Наконец-то я понял, о чем они говорят. Давайте еще раз послушаем. <клышит> <вотнегражд interject> э да. Ра <вотнегражд> Все, он удаляется. Этот человек, полосатый галстук, говорит ему очень тихо. «Почти не слышно. Проходите, пожалуйста». А этот человек говорит, «Я тут...» И он понимает, «А, ну да, ты оставил тут еще свои вещи. Ну, возьми и все, и можешь теперь удалиться». Так как под документам все чисто, то теперь можно нашлепать совсем не пропагандистские сюжеты в новостях и обвинять свидетелей Иеговы во всем, чем угодно. Да, здравствуйте. Обвиняют свидетелей Иеговы в экстремизме и нарушении уставных целей. Ранее на территории России были закрыты уже около 10 филиалов организации. Теперь, если сегодня Верховный суд удовлетворит иск Минюста и признает организацию террористической, и признает организацию террористической, и признает организацию террористической...